Это база. Бесть! Это база. Да, я уверен, со мной мало кто будет спорить, если я скажу вам о том, что нетленной классикой и базы мобильной колды является снайперская винтовка DLQ-33. Но времени стоит на месте, разработчики проводят ребаланс оружия, убивают бланкскопы на снайпушечках, да, не так ли? Да и вообще меняют мету даже в этом более-менее стабильном классе. К счастью, это происходит не так часто. Добавили, значит, нам новую болтовку, кошку, которая уже без всяких тестов охрененно конкурирует с DLQ и Локусом. Является ли кошка лучшей снайперской винтовкой для сетевой игры среди болтовок? Нам придется в этом сегодня разобраться. Здорово, мужские мужчины! Данный материал я, конечно же, больше делаю для ребят, которые любят скорость и агрессивный стиль игры на снайперских винтовках. Поэтому к данному сравнению я буду подходить достаточно специфично. Кстати, чуть не забыл сказать, что в сравнении принимает участие DLQ, Locus, Локус, Кошка и Бандит. Райтек сошел с гонки, так как на стадии написания сценария и проверки его ТТХ очень низкие были показатели. К тому же Райтек полуавтоматическая снайперская винтовка, а сейчас мы сравниваем болтовки. Окей, с этим условились. Так как я ищу самую лучшую, практически во всех смыслах снайперскую винтовку, на этот раз я буду проводить Тесты с модулями В активном снайпинге важен такой параметр Как АДС Поэтому на каждую винтовку я поставлю модули Максимально улучшающие Скорость прицеливания Ты чего? Ебался совсем на хуй. Со снайперской винтовкой нужно в опензуме 5 минут сидеть на бутылке Снайпер должен быть снайпером, блять Сразу отвечу таким мальчишкам Это игра, которую не нужно Воспринимать всерьез Играйте так, как вам нравится и кайфуйте Итак, что значит у нас по стандарту боезапасу. Локус имеет в своем магазине 8 патронов. Остальные снайпушки по 6. И откровенно говоря, не знаю для чего нам вся эта инфа, ведь сейчас лично мне нужна самая лучшая и быстрая снайперская винтовка для рейтинга. Ну ладно, пусть будет. Еще небольшой информации вам в дом. Вот так вот выглядят стандартные скопы. Печальнее всех смотрится кошка, но на это мы также не будем обращать внимание, ибо есть донатные скины, которые исправляют положение. Жаль, конечно, что сейчас я не не могу донатить, но это не беда для фазумов. Вы, кстати, еще не забыли, что в конце сравнения будет катка с тремя мать его, нюками. Кстати, так совпало и одну ядерку пустил киберспортивный мужчина и просто мой хороший товарищ Джизи. К слову, он открыл свой YouTube канал, на котором годнотейшая инфа по игре. Рекомендую посмотреть подробнейший материал про настройки колдушки и выпуск про прокачку скилла. Джизи, как никто другой, знает в этом толку. Кстати, в этом же материале чекайте закрепленных комментарий и участвуйте в конкурсе на боевые пропуска от Атомного Бати. Обязательно поддержите нашего киберспортсмена и с недавних пор отличного контентмейкера в его начинаниях. Ссылочку, как обычно, лутайте в описании. И привет от меня передавайте. Итак, я люблю юзать снайпу с перком на взводе. И мне стало действительно интересно, какая пушка быстрее переключается на второстепенное оружие. Напомню, я на каждую винтовку повесил максимальный сет модулей на ADS. Перк «Быстрая смена» я не ставил. Погнали смотреть. Именно оружие на снайперских винтовках с перком на взводе одинаковые. У меня есть небольшие погрешности в футажах из-за тайминга удержания кнопки смены, но это не беда, общая картина уже стала понятной. Интересный приколдес у нас происходит с темпом стрельбы. Вообще, у представленных снайперских винтовок он в принципе-то одинаковый, ну там есть да, там небольшая погрешность в единичку, ну ладно, в принципе он типа одинаковый, но по факту чуть быстрее бандит. Это отчетливо видно на сравнении. Данный параметр я не буду. Буду брать в счет, так как мы играем с болтовочками. К тому же они, ну типа плюс-минус похожи и схожи вообще во всех этих движухах. Вот действительно, на что можно и нужно обратить внимание, так это на скорость перезарядки. Я буду брать full анимацию, поэтому у нас DLQ за 3,2 секунды выполняет такую задачу. Локус 2,6 и Бандит 2,9 секунды. Как говорится, Локус снимаю перед вами шляпу. Едем дальше и переходим к сравнению спринта снайперских винтовок. Напоминаю на них обвесы на Full ADS. Смотрим. Бандит первый о том. Локус. Третье место кошечка и завершает забег dlq 33 Достаточно ожидаемая картина перед нами открылась. Единственное, только я думал, что кошка будет быстрее Локуса. Но окей, это запомнили. Теперь давайте посмотрим на долгожданную скорость прицеливания. И тут первый приятный сюрприз демонстрирует новая снайпушка. АДС быстрее, чем у бандита, господа. У снайпы, которая держала первенство по фаст-зуму. А я напоминаю, что это один из важнейших показателей для агрессивной игры на данном классе как вы понимаете есть еще один и это количество зон ваншота например dlq 33 имеет вот такие значения урона и как следствие 4 зоны пробития у локуса вот такая картина и здесь уже не хватает ваншотов в живот но мы с вами знаем что данное недоразумение можно поправить магазинным модулем поэтому не будем исключать локус из борьбы у свежей снайпы значение тоже довольно приятным, особенно количество зон баншота. За свои скоростные качества бандит расплачивается уроном и в сравнении с другими винтовками его откровенно говоря мало. Причем у бандита не хватает одной зоны пробития и это никак нельзя исправить. Я ни в коем случае не говорю, что бандит плохая снайперская винтовка. Она не такая стабильная как хотелось бы, с ней можно играть, главное доводить и стреляете в груда к противнику. Ну а лучше вообще в скворечник. Про локус тоже ничего грустного не скажу, ибо после его бафа, по-моему это было полтора года назад, если что меня поправьте в комментариях мужики, я играл только так, заменив DLQ33. Причем я его Full ADS собирал и принципиально не вешал магазин на дополнительную зону пробития, чтобы не убить подвижность. Так что Локус тоже норм снайпуха и сейчас по прежнему в одном ряду с DLQ33. А вот к DLQ я опять вернулся, несмотря на то, что я достаточно сравнений снайперских делал которых она уступала по ТТХ. Да вообще, все болтовки сейчас как бы плюс-минус похожи и, конечно же, играбельные, кроме кошки, мать ее. Я специально приберег на самое вкусное то, ради чего и затевалось данное сравнение. Этот мув я сначала хотел засунуть в рубрику «Разоблачение мифов», но, пожалуй, опубликую его тут. В общем, у кошки есть бланкскопы. Для тех, кто не знает, бланкскоп это типа фастзум, только не полный. В бланкскопе не нужно ждать полного развертывания прицеливания. Раньше у всех снайперок был такой прикол, но сейчас это пофиксили и при попытке выполнить такой мув, ваш выстрел максимально рандомно полетит, а когда-то все летело прямо в точку. Так вот, сейчас отчасти такой мувмент возвращен, и он есть только у кошки, а все благодаря модулю быстрый лазерный прицел, который накидывает точности к разбросу пуль, причем от прицела и от бедра. Это официальный бланк-скоп модуль, так сказать, которого больше нет ни на одной снайпе. Сразу хочу обмолвиться, что это не те бланк скопы, которые были до нерфа снайперок. Они урезаны где-то на 50-60% процентов. но поверьте мне мужики этого достаточно, чтобы в рейтинге делать нюки и быть на острее атаки. Мою обновленную сборку ловите на кошку. Если кому-то нужны комплектации на другие оружия, то заходите в моего бота со сборками в группе в контаче. Там есть вообще все пушки, которые пожелаете. Как вы понимаете, кошка плотно сейчас зазела в моем комплекте и прогнать ее оттуда смог только решительные нерфы разработчиков, которые мне не хотелось бы видеть, ибо играть с таким практически идеальным ганом снайперским для меня одно удовольствие. Вы сейчас кстати в этом убедитесь сами, только перед нюком мужики, черканите с какой снайпой в данный момент вы играете и какой у вас стиль игры. Да и про кулакичи не забывайте. А красавчики сегодняшнего эпизода вот эти брата-братья, которые оформили спонсорку в группе в контаче. Спасибо большое мужики, ну и конечно, Главный красавчик это Тёмыч, который дополнительно поддержал группу «Тебе, отец, особая благодарность». Ну что, погнали смотреть «Тройной нюк». Спасибо большое, что посмотрел ядерку, парни, которые против нас играли, большие молодцы, что не ливнули и отыграли до конца, за это им вообще отдельное уважение и респект. Давайте прямо сейчас их в комментариях поддержим и напишем, супер красавчики, они действительно старались, просто немножечко не повезло, когда против вас играет киберов и какой-то ютубер тысячный. вот поэтому пацаны на самом деле красавчики, вот. Ну и как обычно, все только начинается, это был Огненский.